всем привет если верить инстаграму я в прямом эфире надеюсь что все замечательно судя по всему все хорошо рад вас приветствовать в этот апрельский вечер приветствовать всех кто решил присоединиться к нам на аккаунте ортодонт эксперт позвольте представиться на связи максим подвальников врач ортодонт лектор компании орнка лектор ортодонт эксперт вижу что вы потихонечку к нам присоединяйтесь Говорю к нам, потому что аккаунт Отодонт Эксперт это мы, это не я один Привет, кому-то даже успею помахать Всем привет, добрый вечер Очень рад, что этим апрельским вечером Не знаю, в Ростове стоит замечательная погода Вы решили присоединиться ко мне Это очень приятно, замечательно Коллеги, всех приветствую Пожалуйста, скажите, меня хорошо ли видно и хорошо ли меня слышно? Вижу сердечки от вас, значит, судя по всему, все неплохо, но тем не менее. Пожалуйста, поставьте плюсик, если меня хорошо видно и меня хорошо видно и слышно. Здравствуйте, добрый человек, и вам доброго дня, коллеги. Вижу много, много знакомых, это очень приятно. Коллеги, пожалуйста, поставьте плюсик. Все отлично. О, спасибо большое. Видимо, есть небольшая задержка. О, Анна, приветствую. Спасибо большое. Да, вижу. Угу, замечательно. Ой, спасибо. Спасибо. О, вижу еще знакомых коллег. Замечательно. Класс. Вижу ваши лайки. Круто. Здорово. Итак, ну, первые пару минут, да, какой-то такой легкой прелюдии. Еще раз. В Ростове стоит замечательная погода. Температура воздуха прогрелась сегодня до плюс 30. Я прям как... Ведущей погоды, говорю В общем, было очень тепло сегодня Поэтому надеюсь, что у вас также тепло Настроение по-настоящему уже весеннее Тепло, завтра майские праздники начинаются Надеюсь, что у вас замечательное настроение Итак, мы с вами сегодня встречаемся, чтобы пообщаться чтобы я мог ответить на ваши вопросы, вы мне вот вопросы могли задать и провести это время с пользой. Может кто-то из вас находится в дороге, может кто-то ужинает, приятного аппетита. Может быть кто-то специально присоединился к нам уже из дома. Давайте, наверное, сразу перейдем к вопросам, которые коллеги прислали нам заранее. Еще раз помахаю всем, кто к нам присоединяется. Так... Угу, угу. Вот. Коллеги, сейчас, кстати, вам должно должен быть виден э, экран, и на экране, соответственно, высвечивается видео, фу, видео. Фотография с вопросом. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если это так. То есть я тут готовился к прямому эфиру, осваивал все премудрости инстаграма и прямого эфира. Вроде у меня это получилось. Поэтому, если получилось, и если вам виден вопрос. Пожалуйста, поставьте плюсик, потому что одно дело, когда я вопрос просто озвучиваю вслух, а другое дело, когда вы его видите. Я думаю, что это покомфортнее Вижу, плюсик появился. Отлично, значит, все замечательно. Ну, значит, вот такой вопрос: Добрый день, какую диагностику проводите ребенку в сменном прикусе? Ну, сменный прикус имеется в виду, что когда у нас постоянные первые маляры и постоянные резцы вверху и внизу, ну, как минимум. При этом у нас нет клыков и нет премоляр. В этом возрасте самое главное нам выяснить что То есть это примерно, ну, начиная лет семи 7, наверное 7, 8, 9, 10 примерно вот этот возраст То есть основные проблемы какие могут быть? Как обычно, проблемы с носовым дыханием Какой-то мышечный тонус, ранняя потеря молочных зубов И прежде всего по диагностике Полный фотопротокол, как обычно И плюс нам необходимо чаще всего выяснить А у нас достаточно места для появления постоянных Клыков и премоляров. На верхней челюсти в первом-втором сегменте и на нижней челюсти в третьем-четвертом сегменте. И для этого я провожу биометрию. То есть биометрия, опять-таки, это соотношение резцов. И плюс провожу эту методику Танака и Джонсон. Позвольте, коллеги, напомню, что это такое. То есть, когда на основании суммы мезиодистальных размеров четырех нижних резцов мы можем предположить, ну, точнее, выявлена определенная зависимость, что сумма четырех резцов у нас, например, 20. Да? и при этом каким образом мы можем просчитать, сколько места у нас будет вверху для клыка и двух примоляров, и внизу для клыка и двух прималяров. Ну, уверен, что многие из вас знают, как это делается, ну, может быть, кто-то не знает, поэтому напомню. Сумма четырех нижних лицов делится на 2, и для верхней челюсти прибавляется 11, для нижней челюсти прибавляется 10,5. И мы с вами получаем цифру, в которую у нас с вами должно поместиться сумма 4. Сумма клыка и двух премоляров. Например, сумма четырех резцов у нас внизу равна ну, 20 миллиметров. Мы с вами 20 делим пополам, получаем 10 и прибавляем 11. Таким образом, мы с вами получаем 21. Вот столько в сумме у нас должны занимать место клык на верхней челюсти и два премоляра. В первом и во втором сегменте. На нижней челюсти то же самое. Мы делим сумму четырех нижних резцов пополам, прибавляем... Только прибавляем не 11, а 10 с половиной. Получаем 20 с половиной. Столько должны занимать у нас место в сумме нижний клык и два премоляра. В третьем или в четвертом сегменте. И что мы с вами делаем? То есть мы с вами получили эту цифру. Окей, и что делать дальше? Эти Коллеги, наверное, тогда вопрос я уберу пока. Да, чтобы вы, были, вы видели меня, а я видел ваши вопросы, если вдруг они в процессе появятся. Кстати, коллеги, по поводу вопросов. Если они появляются в процессе, пожалуйста, их не задавайте, пока я что-то рассказываю. Если у вас вопрос появился, подождите. Когда я закончу свое вещание, ну вот именно этой теме посвященную, я скажу, спрошу, все ли понятно и остались ли вопросы. И вы тогда их задаете, чтобы не получилось, что ваш вопрос улетел куда-то вверх, и мы потом с вами его долго ищем, тратим на это время. Окей. Итак, и мы с вами получили, да, сколько у нас должно быть места. Мы рассчитали вверху для клыка и двух примоляров, и внизу для клыка и двух примоляров. И, соответственно, это сколько должно быть. И мы с вами фактически измеряем, а сколько у нас от дистального края латерального резца ну, в первом сегменте до мизиального края первого маляра в этом же первом сегменте. Измерили расстояние. Если у нас там 15 мм фактически есть, а должно быть 20 для клыка и двух премоляров, ну, мы понимаем, что у этого ребенка уже есть дефицит места. То есть, уже места не хватает для клыка и двух премоляров. То есть, а поскольку у нас на верхней челюсти клыки из фронтальной группы появляются последними уже после первого и второго премоляра, как правило, ну, здесь у нас уже предпосылка, что у нас будет да, дефицит места для клыков, будет, скорее всего, их дистопия. То есть, уже можно родителям об этом сказать, у вас есть основания, почему вам нужно ставить там частичную брекет-систему, пластинку, дистализатор какой-то, все что угодно. То есть, у вас есть обоснование. а зачем, почему вы хотите это делать? Чтобы потом, возможно, избежать полного атоматического лечения на брекет-системе. Вот, ну, то есть, собственно, вот из чего диагностика складывается. То есть, фотопротокол, слепки, биометрия, это Танако и Джонсон, ну и анализ панорамного рентгеновского снимка. КТ вот там, в этом возрасте достаточно редко мы делаем, если не нужно прям что-то очень внимательно там рассмотреть. Нет каких-то подозрений. Да, коллеги, вижу, что во вкладочке «Вопросы» возникает вопрос. Кстати, да, очень удобный вариант. То есть справа внизу у вас есть вкладочка такой «Вопросик». Если вы на него нажимаете, вы можете ваш вопрос написать туда, и он никуда не пропадет. Да, круто. Спасибо тому, кто какой-то вопрос уже задал. Так, почему я бы не вижу... А, добрый день <с2> Это вопрос Окей, <с2> okay, добрый день Надеюсь, что это вы мне таким образом решили напомнить, что так можно сделать Да, отличный вариант Коллеги, по диагностике Детей в сменном прикусе Какие-то вопросы у вас остались Может быть что-то непонятно Если понятно, то пожалуйста Поставьте плюсик Если непонятно, то пожалуйста ваш вопрос задайте Можете нажать задать его во вкладочке Комментарии А можете по вкладочке с вопросами как вам, как вам удобнее? Давайте небольшую паузу я выдержу, потому что, может быть, у кого-то вопрос остался, и он как раз свой вопрос пишет. Коллеги, я вижу ваши лайки, ваши сердечки, я ловлю их все, спасибо. Ловлю их все, прикольно получилось. Спасибо большое, очень приятно, что вы с нами. на нас с вами уже 70 человек. Вообще замечательно. Так, мальчик 10 лет, 55, рано удален. 16-й мизиализировался почти вплотную к 14-му. Каким образом дистализировать 16-й? А, вариантов несколько. Здесь, прежде всего, он, вероятно, всего и корпусно сместился, и наклонился мизиально, и еще и повернулся. То есть мы с вами можем получить место за счет его отклонения, за счет его деротации, ну и за счет какого-то корпусного смещения. Может быть, это пластинка просто с опорно-удерживающим кламером на 16 в данном случае, и такой сегментарный винт, который будет потихоньку двигать этот зуб назад. Может быть, то же самое, но не винт, а рукообразная пружина. Может быть, это, вероятнее всего, ну, аппарат пендулиум, который фиксируется на верхнюю челюсть, причем он несъемный. И им это делается, как вариант. Может быть, частичная брекет-система. То есть, здесь вариантов много, многое зависит от ребенка и от конкретной ситуации. Так, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Эфир сохраните, пожалуйста, только что присоединился. Э -э, присоединилась. Да, коллеги, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы прямой эфир сохранить. Если не будет никаких технических сбоев, то я это сделаю. Взялись бы за экструзию горизонтально лежащего интег... интегрированного клыка. Э -э, смотря где расположен его корень. То есть, чаще всего, если у нас корень расположен в проекции, где должен, собственно, верхушка корня расположена в проекции, где, где она и должна располагаться, да, в проекции клыка, то можно пробовать это делать. Если нет, то это будет сложнее. То есть, в любом случае, всегда, когда есть ситуация, когда у пациента ретинированный клык, то есть, естественно, мы проводим полную диагностику, КТ, и я пациенту объясняю, что это будет долго, это будет непросто, что есть определенные риски и что, к сожалению, невозможно дать стопроцентной гарантии, что все это пройдет идеально. Но мы можем сделать все, что от нас зависит, чтобы сделать, чтобы все это получилось. Но, к сожалению, здесь да, немного, не все зависит от вас, не все зависит от пациента, многое зависит просто от индивидуальных особенностей организма. Поэтому вот такой ответ. Все неоднозначно. И снова добрый день. Угу. Так, коллеги, я так понимаю, что вопросов по диагностике, какую диагностику я провожу у детей в сменном прикусе не осталось, поэтому давайте двигаться дальше. Здравствуйте. А чем вистализируете молочных в сменном прикусе? А молочные зубки, ну, в принципе, не часто я это делаю пластинкой. Ну и, как правило, это наклон. Да, то есть, молочные зубки, как правило, мы перемещаем за счет наклона, не корпусно. Добрый, добрый вечер. Когда будет продолжение школы ортодонтии? Продолжение школы ортодонтии, наверное, могу предположить, что вы имеете в виду онлайн школы ортодонтии. Если вы имеете в виду продолжение онлайн школы ортодонтии, то сейчас у нас... Школа ортодонтии онлайн имеет только один курс, и есть мысли разные, мы с коллегами все это обсуждаем. Возможно, появится у нас онлайн школа ортодонтии, скажем так, второй уровень или второй модуль, можно назвать его так. Если это произойдет, то следите за историями, постами Ортодонт Эксперт и за моими, и вы узнаете об этом первым. Ну, спасибо большое за ваш, за ваш интерес. Нужно ли после ортолечения восстанавливать стертые зубы и как? Да, конечно. То есть, когда вы фиксируете брекеты, например, или планируете лечение на элайнерах, то вы понимаете, что вы в конце, если зубки сильно стерты, то вы не будете доводить их до контакта. То есть вы оставите определенный промежуток. Ну, предположим, это нижние резцы, чтобы потом провести реставра... восстановить высоту и сделать их эстетичными, красивыми и функциональными. Это могут быть коронки, могут быть какие-то накладки, виниры. Тут вариантов много. Поэтому вариантов много, да, конечно, нужно после. Чем делаете сепарацию? Сепарацию проводим, я провожу штрипсами, я не люблю делать сепарацию борами, потому что, на мой взгляд, это ну, достаточно агрессивно. Плюс бор, естественно, должен быть очень тонкий, острый и не тупой. И здесь, по сути, одно неловкое движение, и можно натворить делов. Но, как правило, если это рука опытного доктора, и вы держите наконечник, естественно, не одной рукой, а двумя руками, поддерживаете, делаете точные движения, то, в принципе, проблем не возникает. Но я люблю проводить сепарацию и провожу сепарацию э, только вручную, штрипсами. Это занимает достаточно, достаточно много времени, но сейчас у меня есть да, классное преимущество, что у меня это делают мои ассистенты. Вот. То есть, здесь делается это, может, чуть дольше, но делается это в очень щадящем режиме. Также это позволяет сохранять анатомическую форму зуба. То есть, коллеги, да, если у нас с вами зубки имеют вот такой контакт, то есть, ну, скажем так, у зубов есть экватор, то нам, с вами, обязательно при сепарации нужно его сохранить. Иначе потом здесь будут забиваться остатки пищи и будут проблемы. Поэтому я делаю ее вручную обычными штрипсами без каких-либо особенностей. Так. «Здравствуйте, во сколько лет детям вы в диагностику включаете ТРГ?» а, Как правило, когда это уже поздний сменный прикус, когда мы уже планируем, ну то есть, когда нам необходимо понять э, стадию роста лицевого скелета. Вот, то есть, это в 10 лет, в 11, и уже есть смысл делать э, ТРГ. А в остальных возрастах, как правило, нет. Ну, в сменном прикусе, если это третий класс, например, и мы планируем понять, а что это все-таки уже скелетная какая-то форма у ребенка, или это вынужденное положение нижней челюсти. Можно сделать и раньше. Но, как правило, в 10-11 лет я начинаю делать ТРГ используйте ранние эластики при открытом прикусе какие если да все очень индивидуально то есть ну как правило если это открытый прикус то мы ставим разобщающие накладки на боковую группу зубов можно пациенту при этом назначить какие-то упражнения по смыканию зубов и если мы можем себе позволить экструзию то дать ранние эластики во фронтальном участке разные как правило естественно если мы начинаем это ранние эластики то они должны быть очень слабые то есть это первые самые первые эластические тяги с усилием там только 60 грамм всего лишь то есть очень небольшое усилие потому что эластик никогда не должен пересиливать, пересиливать мощность дуги обязательно врач рекомендует остановить композитными я, я за накладки отношение зубов более 50% Маша мнение, все-таки за накладки думаю я соглашусь с вами Делайте ли КТ детям, если да, то в каких случаях и с какого возраста, если есть подозрение на адентию, и, ну, как правило, это можно подтвердить по панорамному рентгеновскому снимку. Если есть сверхкомплектные зубы, их нужно убирать, и, соответственно, нужно понимать их локализацию, чтобы хирург мог провести удаление максимально атравматично для ребенка. Ну, вот это, наверное, самый такой ярко выраженный случай. Или, ну, пожалуй, практически единственный, я думаю. С какого материала вы делаете окклюзионные накладки? Ой, сейчас скажу Хотел быстро сказать, вылетел из головы Ой, коллеги, ну вы все его знаете Синий такой материал, который при этом засвечивается Блин, серьезно вообще из головы вылетело, как он называется? Коллеги, если кто-то понял, о чем я говорю, пожалуйста, напишите что Серьезно, прямо из головы вылетело я сейчас не хочу искать, чтобы не тратить ваше время или если я, мне это придет в голову, то я чуть позже отвечу, может меня оп, осенит, я его вспомню. Если нет, в директный напишите, пожалуйста, я обязательно отвечу. Резилайнс, да, отлично, спасибо большое. Да, резилайнс, коллеги, спасибо. Так, при выдвижении на расположенных боковых хорица появился черный треугольник, как от него избавиться? Отработать торг, то есть чтобы корень зуба у нас пришел вестибулярно, если здесь есть костная ткань. И можно подождать, то есть после того, как зуб пришел, у нас все равно десна перестраивается. То есть подождать некоторое время, может быть несколько месяцев, я думаю, что вам еще есть чем заняться это время. То есть очень часто мягкие ткани приходят и появляется сосочек чуть позже. Поэтому не торопитесь сепарировать, не торопитесь там колоть что-либо, гиалуроновую кислоту, например. Подождите несколько месяцев, очень часто сосочек появляется чудесным образом. Так, как вы лечите взрослых пациентов с дисфункцией РНЧС? Щелкающий сустав, спасибо. Щелчки, как правило, я не могу, прежде всего, коллеги назвать себя экспертом в области лечения дисфункции височек нижнечелюстного сустава, но если щелчок происходит, как правило, то есть у нас во время открывания рта происходит, да, смещение челюсти, диск выходит за пределы основной головки, и при закрывании щелчок – это когда диск становится на место, то есть, в принципе, это хороший признак. Но щелчки могут быть, опять-таки, связаны с разными причинами, и в чем особенность? Я не обещаю пациенту, что после проведенного лечения диагностики может быть сплин терапии накладок. Или когда мы уберем вынужденное, заблокированное положение нижней челюсти, то щелчки уйдут. Я не обещаю, потому что, к сожалению, в суставе, особенно когда у пациента достаточно долго эти щелчки происходят, в суставе могли произойти уже ну, необратимые изменения. И, собственно, гарантировать, что щелчок уйдет, ну, к сожалению, невозможно. Ну, вот так. А здесь, опять-таки, все индивидуально. То есть, невозможно... Ответить однозначно на вопрос, что у всех пациентов только так. Нет, слишком сложна тема сустава. Да, коллеги, это резилайнс. Угу, хорошо. Угу. Кто-то попросил присоединиться к прямому эфиру, коллеги, ну мы с вами заранее это не обсуждали, поэтому позвольте, все-таки в эфире я останусь один. Коллеги, здорово, что вы задаете много вопросов. Спасибо большое. Давайте пока притормозим. И я отвечу на следующий вопрос, который коллеги прислали заранее. Ну, чтобы это было бы справедливо. Так. Как интрузировать нижние шестерки и не раскрыть прикус? Очень выраженный феномен по гадона. В нижней шестерке интрузировать очень сложно. И это нужно делать только с помощью мини-винтов. И, пожалуй, один винт должен быть. Вестибулярно, один язычно. Но понятно, что если он будет расположен язычно, то это будет очень дискомфортно для языка. Если это... То есть, опять-таки, тогда постар... Ну, это можно сделать только с помощью мини-винтов. Но здесь в чем особенность? То есть нужно понимать, как у нас с вами корни нижнего первого маляра расположены внутри костной ткани. Не забывайте, что на нижней челюсти костная ткань более плотная и как расположены корни. То есть здесь очень важно выбрать правильный вектор интрузии. То есть сложно, коллеги, мне это показать на пальцах, но в общем корни могут быть, вот так может располагаться, картикальная пластинка, и корни могут располагаться вот так. Надеюсь, вот так понятно. Если вы будете делать чистую интрузию, то у вас корень, соответственно, упрется в картикальную пластинку, и смещение происходить, перемещение происходить не будет. То есть вам нужно сначала сделать вот такое движение, а потом уже проводить интрузию вот в таки, в таком век, с таким вектором. Тогда, соответственно, она будет более-менее возможна. Поэтому внимательно изучить КТ. Судя по всему, поставить два мини-винта. Один вестибулярно, один язычно. Причем, который вы ставите язычно, должен быть более смещен мезиально Почему? Ну, потому что он будет дальше от корня языка, и у нас корень с вами постепенно сужается да, к фронту. И это для пациента будет чуть более комфортно. Но опять-таки... Стабильность мини-винтов на нижней челюсти, особенно с язычной стороны, ну, не самая идеальная. Но, опять-таки, в этой ситуации, если ничего не обещал бы пациенту гарантии, почему? Потому что объяснить, что, опять-таки, отторжение мини -винта очень вероятно, потому что язык мощный, мышечные органы постоянно на него воздействует, это может быть с этим связано. Плюс особенности структуры костной ткани, вот это пациенту можете показать, ну, имеется в виду... КТ, да, и на КТ посмотреть, как расположены корни внутри костной ткани и относительно именно картикальной пластинки. Обсудить пациенту честно, расскажите все сложности, которые могут появиться в процессе, и что, к сожалению, нельзя предсказать все на 100%, и вы не можете гарантировать успех на 100%. Но вы можете сделать все, что от вас зависит. И если удастся, замечательно. Если нет, ну, вы будете двигаться по какому-то другому варианту. Пожалуй, вот так я бы ответил давайте перейдем коллеги к следующему вопросу добрый вечер ретейнеры надо обжигать перед фиксацией да обязательно ретейнеры Напомню, мы фиксируем из стальной плетеной проволоки как правило это либо респонд либо direct 16 на 22 обязательно обжигаем причем до красна зачем то есть мы меняем структуру металла и при этом он становится у нас пластичным. Что это значит? То есть, если у нас у меня вот такая была дуга, то мы с вами ее деформируем. И после того, как мы убираем, соответственно, воздействие с нашего усилия, она приобретает новую форму. При этом не имеет упругих свойств, то есть, не пытается вернуться обратно. Если этого не сделать, вы поставите дугу, она будет пытаться распрямиться. И она будет, по сути, активной. То есть, если вы поставили такую дугу внизу или вверху, она вам будет вестибулярно перемещать клыки, это может быть опасно. Поэтому обязательно ретейнер обжигайте, проверяйте, чтобы он был пластичным, то есть от вашего усилия принимал новую форму и ее сохранял. И после этого только уже ее устанавливаете в полость рта пациенту. Так, двигаемся дальше. Коллеги, замечательно проходит наш с вами эфир. Я, честно, не ожидал, что накануне 1 мая это будет так активно все. Спасибо вам большое за эту активность и интерес. Какую литературу посоветовали, посоветовали бы начинающим ортодонту? Очень частый вопрос, особенно участников онлайн-школы. Ну, начинающим ортодонту, я к этому вопросу, кстати, подготовился. Ну, вот, да, то есть William Profit, современная ортодонтия. Ну, это обязательно, то есть это я помню, как читал ее сам в ординатуре. Причем читал, много, многое не понимал, многое читал, не понимал, зачем мне это нужно. Потом перечитывал ее, когда уже три года работал, понял, что оказывается там много всего того, что я уже прочитал, но просто, видимо, не готов был эту информацию воспринять, и еще читал я ее уже два года назад открыл для себя еще много нового. То есть дело в том, да, что наш мозг, он как-то, наверное, готов воспринимать какую-то информацию, когда уже как-то обладает какими-то знаниями. И чем больше этих знаний становится, тем круче мы эту информацию можем воспринимать. Поэтому профит обязательно. Для начинающих, ну, пластинки, то есть работа на съемных аппаратах тоже обязательно. То есть вот, вот эту книгу я бы тоже рекомендовал. Надеюсь, коллеги видно. Съемные атоматические аппараты. Коллеги, кстати, да, у меня в Инстаграм был пост, где я расписывал, какую литературу я использую. Плюс в этом посте активно комментировали очень крутые опытные коллеги, добавляли какие-то свои варианты. Поэтому, если вы его найдете, то там, наверное, вы найдете исчерпывающую информацию по вопросу, какую литературу я рекомендую. «Практическое руководство по ортодонтической диагностике». Очень классная книга. Во многом на основании ее, именно этой книги, я и создавал сервис диагностики, diagnoorto.ru, которым вы все можете бесплатно пользоваться. Классная книга. Так, ну, рабочая тетрадь ортодонта. Реклама, да? Нет, не реклама. Ну, реально классная, тем более это уже... Есть рабочая тетрадь ортодонта старая, которую многие мы из нас ксерокопировали, читали, разбирались, как работать в системе пассивного самолегирования, это новая рабочая тетрадь, улучшенная, Но ну, в общем, очень много клинических случаев, очень здорово запротоколированных и очень много всего вы можете для себя найти полезного, поэтому рекомендую вам рабочий тетрадь ортодонта. Если вы... Ну, если, вы, вы в любом случае, да, дистальный прикус самый распространенный. Вы планируете работать твин-блоками, я думаю, парными блоками. Есть книга Уильям Кларк «Работа парными блоками». но это вообще, то есть, лучшего руководства, как научиться работать парными блоками, вообще нет. Она у меня есть, но только я ее не нашел почему-то. Наверное, может, кто-то ее читает, я не знаю. Вот ее, Уильям Кларк. Потом вот еще есть у нас фундаментальные основы механики родонтического лечения, то есть очень здорово для понимания, как вообще работают брекеты, торг, как перемещаются зубы, почему нет. Так, ну, вот биомеханика и эстетика Равин Дрананда, тоже очень крутая книга. Что-то много, да, я уже советую. Ну и это уже, наверное, не для начинающих, но тем не менее, то есть кто хочет разобраться в суставе, это вот Петер Долсон, Питер Долсон, вот эту книгу вообще очень классно засыпать. Очень крутая, то есть именно все очень подробно, все очень важно, но сложновато немножко для восприятия, но я ее надеюсь вот, а, а заканчиваю осилю в ближайшее время. Читается достаточно сложновато. Но вот, пожалуй, для начинающих. То есть начал бы я с профита, с диагностики, с рабочей тетради ортодонта и с биомеханики. Вот это, пожалуй, самое главное. Так, коллеги, давайте я тогда потихоньку прекращу публикацию, посмотрю, может, какие-то еще вопросы вы задали. Так, вот, вот как клинический случай, да, справа первый класс, слева второй класс, смещен центр, можно ли дестеризировать без костной опоры и как зафиксировать маляры после дистализации? Смотрите, практически в 100% случаев, если у вас все зубы во рту, то есть нет никакой адентии, при этом это первый класс с одной стороны и второй класс с другой стороны, Вероятнее всего это смещение нижней челюсти То есть у вас вынужденное положение нижней челюсти и она смещена И со стороны второго класса, скорее всего, если вы сделаете КТ проведете какую-то еще суставную диагностику То есть у вас нижняя челюсть выйдет вперед А когда она выходит вперед, она же выходит не просто вперед а противоположной стороны смещается немножко назад То есть ну, по сути это второй бугорковый класс справа и слева только вам не надо торопиться дистализировать, потому что если на стороне, где полный второй класс, вы проведете дистализацию, то вы заблокируете нижнюю челюсть в этом положении уже ну, практически навсегда. И потом, если это перелечивать, и в конце вы поймете, что вы провели дистализацию, а челюсть была в вынужденном заднем положении, особенно с одной стороны, где второй класс, то это будет вообще очень обидно. Поэтому здесь бы не рекомендовал вам торопиться сначала провести грамотную, полную, качественную диагностику, разобраться во всем. И, вероятнее всего, это будет так, как я рассказал. Дистализировать без абсолютной опоры сложно. Зафиксировать, но теоретически можно поставить да, раскрывающую пружинку между седьмым и шестым сместить дистально 7, зафиксировать положение седьмого при помощи окклюзионных накладок, потом поставить раскрывающую пружину между шестым и пятым, дистализировать шестой, при этом зафиксировав положение седьмого и зафиксировав положение пятого при помощи окклюзионных накладок, переместить шестой, зафиксировать положение шестого, седьмого, ну вот так это пошагово делать, использовать еще эластики легкие эластики второго класса, помогая себе в опоре, это сложно, потеря опора практически на 100% произойдет, это сложно, долго и очень вероятно, что произойдет потеря опоры. Плюс, если вы используете эластики второго класса и, допустим, с одной стороны у вас может начать происходить наклон окклюзионной плоскости, то есть сложно, лучше использовать абсолютную опору. Ну или дистализация без абсолютной опоры происходит в разумных пределах, на эйлайнерах это возможно сделать. Ну вот так я бы ответил, какую литературу изучаете, какие а, вебинары посмотреть для понимания применения тяг эластиков. А, по эластикам, если я не ошибаюсь, есть вебинар на сайте Ортодонт Эксперт, который проводил Андрей Викторович Тихонов, по-моему, если не ошибаюсь, там есть все про эластики, можете посмотреть его, думаю, получите исчерпывающую информацию. Вместо удаленного 36-го наклонилась семерка и восьмерка. Как проводить опрайт и избежать экструзии зубов с одной стороны? М -м удалить восьмой, судя по всему, потому что восьмой, вероятнее всего, прорезался именно из-за того, что отсутствует 6 из-за того, что седьмой сильно наклонился. А здесь, ну, после удаления 8 должно пройти примерно. Коллеги, вижу ваши лайки, все вижу, все очень приятно, я все это всегда замечаю, спасибо большое. После удаления восьмого должно пройти, ну, примерно 6-8 месяцев, чтобы там образовалась кость. И удаление должно проводиться достаточно аккуратно, чтобы там вообще могла образоваться кость. мини-винт и потихонечку седьмой смещаем назад, то есть при этом получая те вектора и те направления перемещения, которые нам нужны. Ну, вот таким образом, пожалуй. То есть, можно дать э, тягу вестибулярно и язычно, да? Можно дать тягу э, через прям окклюзионно, на, на мизиальную поверхность 6-7, э, заф получается, зафиксировать кнопку и дать чейн прям через него. То есть, как бы чейн будет еще и по вертик... Ну, то есть, давайте, вот, да? Вот здесь поставить кнопку, если он вот так наклонен, здесь поставить кнопку и дать чейн вот отсюда, вот сюда. То есть, во время Тяги, как бы, чейн еще будет и по вертикали давить на зуб, и, по идее, должна, должен сдерживать его от чрезмерной экструзии, как вариант. Либо, ну, если не использовать мини-винты, использовать пружину Сандера, например. Но там механически это сложно, просто в гугле вбейте пружина Сандера. Там есть очень прикольная брошюрка, по которой вы легко, уверенно разберетесь, как там что активировать, чтобы при этом не использовать мини-винты, чтобы при этом у нас... Какой бугор поднимался, мизиальный дистальный, какой бугор опускался. То есть, зуб проходил оправить за счет дистального смещения коронки или происходило мизиальное смещение корня, например. То есть, пружина сандера. Есть такая классная штука. Найдите в интернете, там все расписано. Ну, как вариант. По эластикам и Бинар -тихонам. Ну, да, есть, не ошибаюсь. Угу. Как поступаете в случае, если восьмые зубы... Повреждают, частично резорбируют кормы седьмых А ортодонтическое лечение планируется Ну, судя по всему, удалить Нужно очень аккуратно удалить Восьмые Подождать какое-то время Седьмой, как он сможет ли восстановиться Все ли будет в порядке И потом предупредить об этом пациента Чтобы не получилось, что там уже произошла проблема с корнем седьмого Вы удалили восьмой, начали лечение А потом пациент вам предъявил, что это из-за Ортодонтического лечения появились проблемы с корнем седьмого Ну, защищайте себя Пациенту все это рассказываете, предупреждаете и далее аккуратно двигайтесь по вашему плану. Как поступаете в случае, если мои зубы повреждены? А, это я прочитал. Семнадцатоватильские аппараты. Кто автор не увидела? Сейчас момент, коллеги, момент. Исаксон Мюр Рид. Давайте поближе. Не знаю, коллеги, будет видно. Ну там, помог, коллеги, сделайте скрин. Сейчас я попробую сфокусировать. Давно сфокусироваться. Ну и потом просто сохраните. Итак. С книгой Долсон согласна миллион процентов. Славичек тоже. Да, отлично, пожалуйста. Да, да, да, да, коллеги, вы тут уже разобрались. Отлично. Давайте двигаться дальше. Кто-то снова просится к нам в эфир. Коллеги, извините. Нет. Так, добрый день. Дистализировали второй сегмент. Винтов, как зафиксировать... Без мини-винтов, как зафиксировать 26-27. Коллеги, по-моему, ответил на этот вопрос. Ну, ограниченными накладками можно пробовать это делать, но это достаточно сложно. Так, коллеги, еще был вопрос по поводу онлайн-школы ортодонтии Ближайший поток стартует. Снова вижу ваши сердечки. Да, вот так правильно я делаю, да? Он, новый поток онлайн-школы Артодонтии стартует уже совсем скоро, 10 мая. Сегодня мне сбрасывали информацию, там по буквально несколько мест свободных осталось, поэтому, если вы хотите на нее попасть, ссылка есть в шапке профиля аккаунта Артодонт Эксперт. Ссылка есть в шапке профиля моего, поэтому, пожалуйста, заходите, переходите по ссылке, можете ознакомиться с программой и присоединяйтесь. А мы тем. А мы двигаемся с вами дальше. Все про резорцию. Классный вопрос. Но вообще, в принципе, коллеги, не знаю, надеюсь, я вас сейчас не расстрою, что при любом автодонтическом лечении в той или иной степени резорция корней происходит. То есть, их длина сокращается. Понятно, что если мы будем с вами особенно агрессивны, кстати, вот что-то на этой неделе мне двое коллег присылали в директ, Сообщение, что, что делать, если произошла резорпция Но прежде всего, то есть я обычно рекомендую Посмотрите, пожалуйста, а не было ли этой проблемы еще до начала лечения одной из коллег, да, она поняла рентгеновский снимок И поняла, что оказывается эта проблема была еще до Резорпция до начала лечения может быть связана с преждевременным контактом мощными мышцами То есть по сути зуб сместиться не может, но при этом от чрезмерной чрезмерного усилия, жевательного, которое он постоянно испытывает, может резорбироваться его корень. В процессе лечения мы с вами должны работать, не забывайте, физиологично, а аккуратно в пределах каких-то минимальных сил. Тогда проблем таких не возникает. Если мы с вами работаем агрессивно, то эти проблемы будут, к сожалению. Поэтому работайте аккуратно, деликатно. Я работаю, например, только пассивным самолигированием, когда работаю с брекетами. Это позволяет мне быть, работать максимально деликатно, и подобных проблем у меня не было. Например, сейчас пациентка, она э, пришла, чтобы закончить лечение, стоят, э, ну, неважно, какие брекеты, в общем, и я сделал КТ, у нее корни центральных и латеральных лицов на верхней челюсти, ну, в два раза короче, чем должны быть. Ну... И вот как? Как обратить на это внимание? А может быть, это было до. Пытался связаться с доктором, сказал, что давайте проведем диагностику, мне нужно с вашим доктором связаться. Пытался связаться с доктором, не получилось, к сожалению. И я же не могу быть уверен, что это именно в процессе лечения эта проблема появилась. Может быть, это было до. Об этом пациентам я сказать должен, потому что они не в курсе, как оказалось. Я говорю, вот есть такая проблемка, показал. Они сразу начали агрессировать на предыдущего доктора. Я говорю, ну, я не сказал, что это ваш доктор что-то не так сделал. Я искренне верю, что нет. И это, скорее всего, может быть, была проблема, опять-таки. Поэтому сложно сказать. С доктором связаться не удалось. Ну, теперь мы будем проходить, продолжать лечение. Я сказал, что мы будем работать очень деликатно, аккуратно, поэтому лечение будет дольше, скорее всего. Я говорю, при любых жалобах мы останавливаем лечение. Ну, там реально, то есть вот... Размер коронки столько же корень, даже меньше. То есть, корень короче, чем коронка. Ну как? Ну вот, про резорцию, пожалуй, вот так. Давайте я переключусь на следующий вопрос. Ой, после установки винта на нижней челюсти в области 36-37 у пациентки появился отек. Винт стабилен, зубы не беспокоит, что это может быть реакция слизистой вероятнее всего может быть при установке мини винта просто был поврежден кровеносный сосуд как вариант, а с этим может быть связан отек может быть пациент до конца ну хотя вы говорите, что недавно был установлен да, может до конца не вычищает наблюдать, то есть если при этом вин стабилен отек при этом в принципе если вин попал в корень, то была бы болезненность Понаблюдайте, здесь может быть так все достаточно неоднозначно, может быть просто была травмирована достаточно сильно слизистая, может быть это с этим связано. Сложно сказать, не видя ситуации, поэтому понаблюдайте, не торопитесь, я уверен, что вы разберетесь, с чем это связано. Так, далее. Здравствуйте, я использую узкие дуги, когда не хочу расширять. Они есть upper lower, и lower, верхние и нижние, Большие и малые. Если ставим на верхнюю челюсть upper light, light, то на нижнюю правильно поставить lower light. А, там есть small, а есть large. То есть, получается, верхняя узкая и широкая, и нижняя узкая и широкая. То есть, давайте я дочитаю вопрос. На нижнюю правильно поставить... А в то же время 14 на кунити ставим одинаковые. Объясните, пожалуйста, благодарю. Смотрите, коллеги, есть ситуации, да, когда мы с вами не хотим расширять и использовать широкие дуги там Деймона, пицца, кого угодно ну, как бы не совсем хочется и не совсем безопасно. И бывает ситуации, когда нам нужно взять просто дугу более узкую. Либо вы можете взять дугу Деймона, но ее сузить, даже кунити это возможно при помощи ну, щипцов специальных, либо проще, наверное, сделать. Просто взять в каталоге Ормка есть дуги Broad Arch. То есть, они есть в разделе дуги. И эти дуги Broad Arch есть четырех размеров, как мы сейчас проговорили, да? Верхняя широкая, верхняя узкая, нижняя широкая, нижняя узкая. И они прям так и идут. То есть, да, верхняя широкая, самая широкая, верхняя узкая чуть уже, нижняя широкая чуть уже, чем верхняя, и нижняя узкая вообще самая узкая. И вы можете прям... Причем в каталоге Ормка прочерчен прям шаблон этой дуги, и вы можете прям взять модель пациента, приложить к дуге и понять, а эта дуга расширять вообще не будет, может быть даже будет сужать. Вы берете ее и по ней двигаетесь, то есть есть узкие дуги Хунити тоже не деймон просто вы берете, вам же не нужно расширять, и работаете на них. Без проблем. Вопрос, каким образом вы будете создавать место, потому что вы не будете расширять, а расширение, наверное, самый распространенный способ получения места в зубном ряду. Ну, там, может проклинация резцов, дистализация, сепарация, удаление, вариантов много. Поэтому здесь тогда вы не используете дугу 14 на 25 кунити деймон стандартную, потому что она широкая. То есть вы вообще, в принципе, двигаетесь по протоколу узких дуг. То есть вот так. Угу. А, так, подвижность мини-винтов после некоторого времени. Может быть, связано с тем, что ну, особенности структуры костной ткани, да, то есть, например, на верхней челюсти она прям очень такая, ну, очень воздушная, скажем так. У меня, например, в одной пациентке трижды перестанавливали мини-винты, и в итоге в третий раз только более менее установили, ну, не то не качественно, качественно но при этом они так качественно были установлены, просто они стабильны и неподвижны. Поэтому много нюансов. Может быть, пациент просто не очень хорошо поддерживает мини-винт в хорошем гигиеническом состоянии. Поэтому он может быть становиться подвижным. Вариантов много. Поэтому постарайтесь методом исключения все это исключить. Посмотрите структуру костной ткани на КТ. пообщайтесь с хирургом. Не попали бы ли вы в корень или перидентальную связку. То есть, ну, хотя это было бы болезненно. То есть, других каких-то мыслей мне не приходит в голову, почему это может происходить. Так, коллеги, все. Вопросы. Теперь перехожу к вашим вопросам. Про литературу по поводу тяг. Вы имеете в виду по поводу эластиков? Ну, основы биомеханики... Если не ошибаюсь, там есть эта информация. И про эластики я сказал, что есть вебинар у Тихонова Андрея Викторовича. Можно его посмотреть и этот вопрос закрыть для себя. Как закрывать диастему, если нет сагитальной щели и несоответствия по болтуну Ух ты, какой классный вопрос. А почему тогда щель? Щели нет. То есть, почему тогда диастема, точнее, да? Сагитальной щели нет, то есть клыки стоят по первому классу, если я вас правильно понимаю. М -м -м. Пытаюсь представить такую ситуацию. При этом идеальное соотношение по тону, да, то есть соотношение именно резцов мне было бы здесь интересно. То есть не только болтом переднее соотношение, а именно по тону, то есть 4 верхних резца и 4 нижних. Угу. Я просто реально То есть если клыки стоят по первому классу И все идеально по тону и по болтуну, Диастемы быть не должно То есть ну как-то вот так То есть может быть Нижние резцы может быть стоят в сильной протрузии То есть нужно нормализовать их наклон Тогда появится щель по сагиталии тогда вам удастся закрыть диастему Могу предположить, что это с этим связано но вот, наверное, вот так Расскажите, пожалуйста, подробнее про окклюзионные накладки, как именно зафиксировать дистализированные зубы. Ну, то есть, вы вот дистализировали седьмой, да? и ставите окклюзионную накладку таким образом, то есть, она не плоская. То есть, вы берете материал, ну, я использую резилайнс, как мы с вами выяснили, да. Коллеги, спасибо еще раз, кто мне напомнил, как этот материал называется. М -м -м, обрабатываем, как обычно, коронку седьмого. Ставим на него, наносим на него материал и просим пациента накусить, но не до конца, да? То есть, чтобы это была все-таки разобщающая накладка. То есть, у нас накладка получается с отпечатком, если это верхний седьмой, окклюзионной поверхности нижнего седьмого. Если вы дистализируете все в первый класс. И то есть, и по идее, каждый раз, когда пациент зубы смыкает, плюс можно дать легкий эластик какой-то коробочный 7-7, Каждый раз, когда пациент зубы смыкает, вот это именно окклюзия, она сдерживает седьмой от смещения мезиального. Вот это я имела в виду. Но это такой, коллеги, вариант, то есть накладки могут, получается, сбиваться. Плюс нужен легкий эластик, потому что в состоянии физиологического покоя зубы не сомкнуты у нас с вами, и, собственно, это не будет работать. Ну так, ну все-таки абсолютная опора ну Почему вы так не хотите ее использовать? Можно попробовать вот так То есть потом, когда вы седьмой зафиксировали Переместили к нему вплотную шестой То же самое сделали и на седьмой, и на шестой Так же точно зафиксировали И дальше уже там при помощи легких эластиков Дальше зубки перемещаете Можно сделать так Но сложно, сложно технически И вероятность его потеря все-таки опоры будет Здравствуйте! Адонтия боковых резцов, что лучше, имплантация или постановка клыков на место вторых и реставрация? Коллеги, а нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, то есть если это имплантация в области латеральных резцов, клыки стоят на своем месте, все замечательно. Но имплантаты, да, а если даже если сделать их максимально эстетично, классно, а перспектива через 5, через 10, через 15 лет? То есть, что с пациентом будет, да, то есть у нас вами в течение всей жизни зубки потихоньку прорезываются, а имплантанты, они не знают, что как бы, имплантаты, они не знают, что они теперь должны быть как настоящие зубы, и что им там куда-то прорезаться нужно, и, конечно, они остаются на месте, и через 10-15 лет как бы видно, что эти зубы отличаются от остальных, и нужно там проводить коррекции и так далее. Ну, не хотел бы я, наверное, ну, так делать своему ребенку. Если мы мизиально смещаем клыки, делаем реставрации, все зубки свои, на месте, замечательно. Здесь возникает вопрос, что у нас четвертый становится на место клыка, а клык на место латерального резца. И при этом у нас вести было оральной плоскости, скажем так, ширина корня клыка гораздо больше, чем ширина корня латерального резца. Ну, то есть, анатомически там не должен стоять клык, а в области клыка анатомически не должен стоять первый премоляр, у которого вообще два корня, и они в сумме шире, чем корень клыка. То есть, здесь нужно очень аккуратно все это контролировать, выбирать торг и как бы ставить на место. С точки зрения стабильности, что все будет, ну, все это нужно стабилизировать, естественно, но при этом плюсом то, что все зубы живые, настоящие, будут в процессе жизни как-то постепенно экструзироваться, менять свое положение все вместе, и не будет такой проблемы. С точки зрения функции, там, переднее видение, клыковое, клыковое или клыковое видение по-разному коллеги называют, то в принципе... У нас получается, если клыки смещаются более мизиально, то у нас начинается так называемое групповое ведение в боковом отделе. И что как-то по сути не является проблемой. То есть нет исследований, подтверждающих, что потом у пациентов с мезиализацией клыков на место латеральных резцов и по сути с мезиализацией всего верхнего зубного ряда прям научно доказано, что происходят какие-то проблемы с суставом. Нет такого. Поэтому нет так однозначного ответа, что лучше. В каждой ситуации все это вы рассказываете пациенту и вместе принимаете решение в каждом конкретном случае. Так, здравствуйте. Можно расширить верхнюю челюсть брекетами без ортопластинки? Да, если мы работаем на пассивном самолегировании именно в этом же и плюс системы. Ну, в системе Дэймона, на которой я работаю, например, любых пассивных самолегирующих брекетов. Что, ну, философия всей системы Дэймон, то, что мы работаем э, дугами вместе с мышцами. То есть, если есть потенциал к расширению, то он будет происходить. Причем э, перерасширить, если вы работаете грамотно, если вы думающий доктор, то у вас не получится, потому что вы работаете вместе с мышцами, круговой мышцей, таста, тонусом, щек, и формируется та индивидуальная форма зубного ряда конкретного пациента, которая для него характерна. То есть, если вы... Пройдете всю последовательность дуг в системе Деймона у одного пациента с одним тонусом мышц, щек, губ, и у другого. Это будут две разные ширины, но работала одна и та же система. Поэтому да, можно. Не всегда, не всегда, конечно, можно расширить верхнюю челюсть только с брекетами. И смотря в каких пределах мы с вами ограничены. То есть иногда нужен аппарат Марка Росса, если это 5-6 лет. Какие-то другие аппараты для расширения, для быстрого небного расширения, сарпия, марпия. Вариантов очень много. Поэтому все индивидуально, коллеги. Однозначного ответа нет. Какова ваша тактика при анкелозе в фронтальном участке? Тоже по-разному. Если есть возможность убрать и при этом, конечно, образовавшийся дефект закрыть и провести имплантацию. Ну, потому что, а какие еще варианты? На контрольной КЛКТ обнаружилось, что э, корни фронтальных зубов закрыты. Только а, замыкательной картикальной пластинкой. Сколько времени стабилизировать положение зубов? Насколько велик риск выпадения зуба? Здесь, опять-таки, я бы стабилизировал на полгода, через полгода повторил рентгеновский снимок и посмотрел, насколько ситуация изменилась, что стало лучше, хуже, и тогда уже принимал бы решение, что делать дальше. Снова кто-то хочет к нам присоединиться. Коллеги, спасибо большое за ваше рвение, но нет. Как лучше поступить сужение нижней челюсти? Сорок шесть зуб, разрушены на две трети. Ух ты, восьмые зубы в хорошем состоянии. Лучше протезировать шестые или удалить шестые и метализировать семь восемь. Интересно, какой, какой возраст пациента? Угу. И восьмые уже стоят в зубном ряду или нет? Тоже здесь, коллеги, нет однозначного ответа. То есть, судя по всему, да, если шестые очень сильно разрушены, то даже если вы, пожалуйста, судя по всему, ответил на вопрос, рад, что смог помочь. Коллеги, если шестые внизу сильно разрушены, то как бы классно вы их не... 39 лет, окей. Как бы классно вы их не пролечили, в перспективе все равно вы их... Ну, пациент их, скорее всего, потеряет. Поэтому, ну, скажем так, 39 лет... То есть если вы сейчас убираете шестые, начинаете мизиализацию, то есть понятно, что процесс мизиализации, то есть корень седьмого должен пройти около сантиметра внутри костной ткани. В каком состоянии корень седьмого придет на место шестого, спрогнозировать сложно. Структура костной ткани на нижней челюсти очень плотная. Понятно, что вы будете мизиализировать в область, по сути, удаления, свежего удаления. Но все равно. То есть очень большой путь вы должны пройти и на мизиализацию седьмого, на один корень седьмого корпусного смещения на 1 миллиметр дается примерно три месяца. Вы ну, представьте, если у вас шестой размером 10 миллиметров, вам только мизиализацию проводить ну, около трех лет. Плюс опять-таки мизиализация, тут нужна абсолютная опора, плюс заклинивание дуги может происходить, отдача на фронт, у вас нижние резцы пойдут в протрузию, то есть ну, много сложностей, можно это сделать. И когда вы молодой, горячий ортодонт, то вы будете это делать. Чем больше я общаюсь с коллегами опытными, все говорят, что да, делал долго, сложно, не всегда оправдано, больше не хочу. Ну, вот как-то так. То есть, в большинстве своем я слышу так. Если все-таки вы решаетесь совершить, провести мизиализацию, то обсудить с пациентом, что... Э, рассказать, как вот я сейчас честно рассказал, то есть, что большой путь, что долго, пациенты морально устают, и на полпути останавливаться в такой ситуации, как бы, ну, так себе, да, история. И и тогда такое лечение должно стоить дороже потому что лечение будет дольше тут очень четко нужно и тщательно продумывать биомеханику и ну, как бы нести ответственность за этого пациента лечение будет дольше и оно будет сложнее однозначно с абсолютной опорой и длительной, оно ну, должно стоить в полтора-два раза дороже ну, по-честному так, поэтому здесь, наверное сейчас я бы к тому, чтобы удалить шестые и Поставить имплантаты, но при этом не удалять восьмые, потому что ну мало ли что там как в жизни произойдет. Если возможно восьмые не убирать. Пациентность или пролечить, да, пролечить шестые, покрыть коронками или, ну, в общем, восстановить их. Но не удалять восьмые, потому что сколько еще шестые прослужат? И если через некоторое время шестые все-таки придется удалить, ну, тогда можно пробовать низиализацию, например. То есть, ну, такой логичный вариант, который м -м, пациент вполне поймет. Пациент носил пластинку 12 лет, удалили 14 -24, и 24, остались небольшие трены. Внизу есть скученность во фронте и протрузия, и ротация клыков из-за дефицита места. Стоит ли удалять чет внизу четверки, а класс какой – по малярам и по клыкам сейчас скажите пожалуйста тогда наверное смогу ответить спасибо по 39 15 спасибо пожалуйста сейчас пациенту 15 лет да я понял а какой класс по клыкам и первым малярам сейчас я понимаю туда вверху удалили но здесь может быть опять таки степень скученности плюс если протрузия внизу сейчас 15 лет то есть можно ли еще расширить нижний зубной ряд создать место таким образом там что с соотношением по тону по болтану может нужна сепарация внизу чтобы убрать резцы из протрузии это может быть нижний челюсть захочет выйти вперед или, или мизиализировать зубки вверху вперед чтобы получить например по клыкам 1 по малярам второй но если ну смотрите, если по малярам второй, то тогда получается, если вы удаляете четверки внизу, то тогда вы, вам нужна часть пространства. если по клыкам первый, прям идеально первый, то если вы удаляете внизу четверки для того, чтобы получить место, вот от этой, для убрать протрузии и получить место вот то, что у вас скучность, там ротированные клыки, то у вас в некоторой степени так бы, клыки сместятся дистально на нижней челюсти, и вы получите бугорковый второй класс. Тогда вам в таком же объеме нужно сместить клыки и вверху дистально, чтобы остаться в первом классе по клыкам и при этом произвести мизиализацию на нижней челюсти, чтобы у вас маляры стали в первый класс. То есть тут просто математически, геометрически просчитать, что куда и как у вас насколько должно переместиться, исходя из этого стоит удалять четверки или нет. Но опять таки пациенту 15 лет. Не знаю, нужна прям полная диагностика, давать какие-то прям четкие, точные рекомендации руководства к действию, не видя ситуации, очень сложно, коллеги, очень опасно. Поэтому, ну вот, рассказал, что смог вам рассказать, посоветовать, я уверен, что вы проведете диагностику, и ваш пациент в надежных руках, и все будет в порядке. Решил, решил раз и навсегда, каждый зуб на своем месте, никаких перемещений, если, конечно, там уже само с возрастом не поехало, осталось пару миллиметров, согласен, да, то есть, с точки зрения мизиализации, то есть, ну, не зря у нас анатомия верхних, верхних первых маляров идеально соответствует анатомии нижних первых маляров, премаляры, то есть, ну, когда мы что-то смещаем, у нас там, допустим, верхние премоляры начинают контактировать с нижними малярами, если мы потеряли пятый, пожалуйста, если мы потеряли, допустим, внизу пятый, провезли мизиализацию шестых внизу, и при этом, ну, что мы получаем? Ну, какой-то, то есть, контакт у нас идет верхнего второго премоляра с нижним первым маляром. Ну, я не уверен, что это прям хорошо. Вопрос. Так, ребенок 10 лет, постоянный прикус и первичная идентия 21 зуба. Надеюсь, ответите заранее спасибо. Я что-то не совсем вижу. Могу... А. Ребенок 10 лет, постоянный прикус и первичная дентея 21 зуба. А, окей, а делать что? Видимо, вот это, что у ребенка.. Коллеги, это не совсем пойму, как этим. Вот это, видимо, то, что у ребенка э, ретенция 11 зуба высоко, 11 зуб высоко располагается. Вы тягиваете с закрытым способом на частичной брекет-системе. Коллеги, немножко запутался я с вопросами, то есть не совсем понятно. Задайте, пожалуйста, в комментариях если есть такая возможность. Как правило, да, то есть закрытым способом. То есть если у нас высоко расположен ретинирован центральный резец, то нам по сути нужно убрать всю кость под коронкой, то есть чтобы и начинать наше лечение, и он начин, должен начать опускаться сам. То есть коронка, если зуб уже сформирован, и он ретинирован, коронка не может проходить сквозь кость. Только корень способен перестраивать костную ткань потому что у него есть перидонтальная щель. Коронка не может, поэтому нам с вами нужно убрать кость и, по сути, зафиксировать все это слизистой, ушить, и он должен сам потихоньку начать опускаться. То есть вы проводите ваше лечение, делаете контрольный рентгеновский снимок примерно через ну, полгода и проверяете, насколько положение его изменилось. Вы прогнозируете свою тактику уже, планируете свою тактику уже дальше. Совершенно верно, есть место для протезирования, значит протезировать. Угу. Так... Так, здесь хоть на вопросы ответил. Коллеги, говорю во вкладке «Вопросы», я там не совсем понимаю, где вопрос, на который я уже ответил, какой первый, какой второй. В комментариях сейчас уже, пожалуйста, ваши вопросы пишите. Добрый вечер. И еще один подготовительный онлайн-курс. Планируется летом или уже отдых? Коллеги, смотрите, сейчас 10 мая планируется запуск восьмого потока онлайн-школы арт -эдонтии. Далее Я планирую взять паузу Пока не скажу вам для чего и зачем Но это будет очень интересно Поэтому опять-таки следите За аккаунтом Родонт Эксперт, следите за моим аккаунтом И вы все узнаете первыми Сохранил нагнал интриги Буду надеяться, что вам будет интересно Спасибо за ваш интерес Про баллисту расскажите, пожалуйста Все нюансы Как клеиться, как раскрывать Какой Громаж, как активировать и как часто. Ух ты, коллеги, я боюсь, что это будет достаточно сложно. То есть баллистик посвящается там около получаса. На верхней челюсти, как правило, когда ретинированный. Давайте, это последний вопрос, коллеги. У нас с вами уже девятый час и будем потихонечку закругляться. Спасибо большое за то, что проводите этот вечер со мной. На верхней челюсти, как правило, она при ретенции клыков используется. Баллиста. То есть, что такое баллиста? То есть, из просто обычной дуги 0,16 сгибается вот такая вот дуга. Ну, как рычаг, рука, по-разному можно ее назвать. Она фиксируется вверху. И этот, как раз этот сам рычаг, просто на пальцах это обсужда... отвечать и показывать очень сложно. И вот эта вот часть... Она уходит как раз в промежуток, где вы уже раскрыли место для клыка. Причем в свободном состоянии она смотрит вниз. И когда вы ее подкручиваете туда, орально, в сторону клыка, она стремится опуститься обратно вниз. И таким образом опускает клык вниз. По поводу грамм, ну, для экструзии клыка большого усилия не нужно. То есть, там нужно 50 грамм. Минимальное усилие для экструзии нужно. 50 грамм достаточно. Поэтому, ну... Вы можете взять динамометр и посмотреть, с каким усилием она отрабатывает. То есть просто ее зафиксировать, поднять 90 градусов, как правило, и динамометром посмотреть, с каким усилием она подпружинивает обратно вниз. И таким образом клык, собственно, опускает. Как часто активировать? Но если вы видите, что она уже практически опустилась, и на вам еще нужно экструзировать, также точно ее активируйте. Пациенты я приглашаю обычно в таких ситуациях для контроля раз в месяц. При этом пациенту объясняю, что мы находимся на очень активном этапе лечения. И если вдруг возникают какие-то вопросы, что-то непонятно, какие-то там неудобства, какие-то сомнения, что что-то работает неправильно, я всегда на связи. То есть, пожалуйста, обращайтесь, можете подписать мне в Инстаграм, можете позвонить в клинику. Как только я появлюсь в клинике, я перезвоню. То есть, оставаться на связи с пациентом. Ну вот, пожалуй, так. Так, коллеги. Все, спасибо большое, что были со мной, было замечательно, легко, как всегда в такой дружеской атмосфере, вообще замечательно. Так, все, коллеги, спасибо большое, эфир сейчас постараюсь сохранить, надеюсь, что все будет в порядке. Хорошего вам вечера, хороших майских праздников, и до новых встреч на онлайн-школе ортодонтии, на каких-то офлайн Мероприятиях. Да, коллеги, вижу, вижу ваши лайки, слова благодарности, спасибо большое, пожалуйста, я очень старался ответить, ой, коллеги, очень приятно, спасибо вам огромное, я могу прощаться очень долго, еще раз, с наступающими ваш, вас праздниками, хорошо вам отдохнуть, и до встречи на онлайн-школе ортодонтии и на офлайн мероприятиях от Ортодонт Эксперт. Пока-пока.